Привет, всем привет, Макс Риск Я раздеру вашего холдика и другого <смех> ютивера. И Если хотите, чтобы я раздер, чтобы эти олигархи вниз, то нужно лайк, подписка, чтобы мы купили мощный эту мышку, блин. Второго уже будет, записываю. это вы знаете за чего. И также клавиатуру, также все купим такое новое. И у нас будет мощно, тогда мы сможем Холтика и этого того и тебя. Я, конечно, его не знаю полностью. Ну и ладно, лайк, подписка. Итак, сейчас я должен это сделать. Спонсора прорекламировать. Заявку за Что не друзья Его загай четыре Окей. Давайте она за все живые в плане некоторые, конечно, не в будет, почему бы нет? Будем потихонечку подниматься. Вижу, что у нас парликэкс э, поднялся по кубкам Я уже говорил почему. Из-за того, что он прокачал. Ну, персонажа есть 20, 20 ранга. Мы вообще прокачали до 7 ранга. 11 часов назад. Окей, вечер. Поэтому должна выиграть. У меня там, наверное, 6-я сила. Итак, мне сказали, нужно сделать. Давай, Что у нас не Подписывайся на канал Марри Макс Риск, но это не главное, главное, чтобы пошли на мой канал сначала, там канала, потом подписались на ряд каналов. Ну, вот, значит, на канал Макс Риск. Почему? Потому что он спонсор. Если не вон то, друзья, все, ну конец, мы будем холодными тогда. Да, типа того. Ну, а как же? Конечно, да. Чтобы и холодику нужно подписаться на именно на канал Макс Риск. Потом уже, если вы можете, на канал рестарт. Потом уже общий роблок, стейджу Waves Максимальный риск. Ну, не знаю, там, еще шеверкайк. Но это тоже нужно перетащить поближе, потому что Clash Ульонс. 8 моя часто. А это мой еще друг, и я снимаю. И тут прикольно. Ролик и также один ролик забытый. Два года назад. Лайк. Like. Какой дизлайк? Так, друзья, я ж, я ж лайк оставить хотел. В общем, где мышка ровня? Стой, не повторяй ту же самую ошибку, пожалуйста, ой. пожалуйста. Ем, а, -мо, что делать? Давай, -мо, музыка, дружище, не отстой. Можешь что-то давалить, что ты не будешь ломать стрим, пожалуйста. Да есть другая мышка, но она сломана. Это, это только поломана сломана. Один год назад ее брали. Очень делать, дрянь, мы должны холдку немедленно и нас уволят Давай, давай. Оля, лайк поставлю. берется без тебя играть. Так, давай. Меняем курс, друзья. Ну, пожалуйста, подпишитесь на кнопку на «Макс риск И тогда мы раздадим гейм уже поделать. Гейм развивать. Вот, геймы, как-то я вам раздам. Пошли. Я, конечно, сейчас не уклюжий, но попробую. Там мы проиграл из-за того, что... Эх, команда играла на них им все это будет на да блин чего лагают ладно просто квост буду понять убивать игроков там на варили и защитить карты если можно такой просто прыжок да это региониншинщик прыжоки с региониншинщиком Прикрою, как нибудь. Коп, я просто на автомате просто бью все. А что делать? немножко мышка заела. Очень друзья, я дрянь, но думаю воспрянемся в будущем, будем пахать. Я верю в тебя поверю отстань и нормально блин это будь инвалидом попробуй таки таким давай давай да пробуй вот понял Не понял ладно что будем учить. ах -мо давай ты да иди с иди сюда вода пробудай вот с снова так вот Это ты виноват! Ну, это ты виноват! Ну, да давай, да Дело дрянь, я не знаю, как даже починить. Вот твой сейчас настрой. Или конец нам. Вольки, да, на эту канал будет так часто вольт. Эм, э Теодора, будь инвалидом, опробуй, а блин. Не могу ничего найти. Ну, ну хоть что-то, блин, я сделаю. Хоть обратно... Давай выйдем, блядь. Выйдем на обратно. Вот за гайс. Да, вы не неожиданно а что-то подавать один есть, второй есть. Попробуем. Нет, нет места. Вот как тяжело. Вот закажи, что тогда не делать, друзья, пиши комментарий. Что тогда не делать? Ты же мне поможешь? Нет, конечно. Верьте Ну в общем дело дрянился, как обычно. Тут еще первый уровень, только только разницы Я норму первый уровень взять. Это будет крутой Не знаю как она эта мышка, но вы пробуйте, пожалуйста. Э, кусочек, блин, браузер, ты что вы не делаешь? Новый раунд. Почему нету музыки, я не знаю. Наверное, я выключу ее. Ну, я выключил. Да, ну Так и нужно будет. Эх, раньше было... но ну, не знаю, кто сделал. Мы ящик откроем. Эх, брау, С 2 месяца не подавал никакой брау. Даже, даже полгода. Реально. подарок. Блин. На тут торт. ну поиграйте, зубы там вам не везет немножко. Не везет. А теперь что мышка, чтобы не поиграешь, ну попробуем хоть, что поделать. Попробуем так вот. Не сдаемся, у нас мышка словно у нас мышка слона отстань нормально блин, не мышка слона, ненормальный. Иди сюда, блин, проучу, школьник. Иди сюда Иди сюда школьник, блин, ненормальный, мышка ненормальная. По понял, а? Вроде бы это помню, это Маркс. Как Вообще, не мышка. Он, отстань. Блин. Ну, в общем, друзья, понятно, что а, везет. Браул им дал шанс. Это просто лотерея, типа того. И если у вас нет никаких карт, то, друзья, это просто лотерея. Блин, зря на пирх нужен был злопарень, да? Это просто глупая лотерея, бро старс. Зачем играть бро старс такой, блин? Ай, знаешь, не я делал? Знаешь, как отстань ненормальный. Жди, дай по фк, не ненормальный. Будь инвалидным, попробуй быть. Ненормальный. Ай, козёб. Ладно, же быть. Что за фигня, блин? У меня короглаза, глаза, просто уверен. В общем, хай будет проклят этот человек. Где он? Этот. Лава. Эм, рауннов И также ты моха. Наверное, безграмотно писать. Ты мог блин. Ты моха. Ты Ладно. Теперь контент делать контент если хочешь выжить найти они тебе столько ой, о ее моё на было всех социальных сетях написать это чтобы знали что как не победить блин иди сюда ненормально блин Он видишь отступать понял все же что-то он понял на на на на на на на на так, иди сюда. Бам! бам, бам, я все побеждаю. Все, отстань, мышка сломана. Мышка сломана, понимаешь? Мышка сломана. Вот так нужно за это браулера. Райс тяжело браулера. Ну, не знаю, друзья. Пойти мышку или к тем не взять мышку. Бро, бро, как я тренировался раньше, как я тренировался раньше. Да. Хопа, ниндзя. Минус. Минус. Да, вот так он. Дискорд закреплен комментарий комментариях. уже есть дискорд там офигенно тоже. Чат, ну, без Discord, с есть дискорд с чатом, есть дискорд без чата. Есть дискорд с подтверждением мела, там чат. Есть дискорд без подтверждения мела, там нет чата. А, прикройте. Я, я иду... Иди сюда один на майк. Взрывается меня тоже, блин убийца блин спасибо но биби блин прикрою как-нибудь она биби давай ём. блин у меня вырубили, прям знать биби, биби все она умная, кстати девочка это по-моему девочка немножечко явно иди сюда биби блин взрываю что-то иди тут сильнее как я понял иди сюда блин Здесь сюда, спасибо, Биби. Всех обману, двоих уровней вырубим вообще. <oatens> ой, ой, ой, ну, ну, ну, ну, Вот закаюсь мне, ложка сломана. Тихо. Это как из шо шопли. твою мать ничего не работает реально все сломано блин вот спроси нет, ну что ты последний кто сейчас будет жить? хоть раздайте хоть выключи хоть выключи ролик хоть что-то не будет пробуем М -м -м, ну что сказать вам мышка сломана вот так если так будет так обескалатывать буду играть играть между прочим, ну или поддавиться чем там <свист> жевачки <свист> нет, не знаю, <съех. свист> не, не, не, не, а это где конечно для них можно поделать, что такое, что попроще будет А что-то есть, а ну-ка посмотрим сначала. А, вот за сам. Дальше мы берем вот этот вот. Корпану. Так, все-таки сама там посмотрим, что вот. Конечно, у нас нет вебки, друзья, конечно, нету, но если было бы, то прикольно. Это она, наверное, дорогая. У меня не надо Я помню, когда еще был хлеб за 2 гривна и проезд за 2 грина. А теперь по 10 гривен и хлеб, я проезд. Это шок. Потом буду чему-то возмущаться перед телевизором. И пишу еще один ролик. Еще. Потом покажу, что нам делают. Что это там делал раньше. Если получится показать еще. Но, если честно, тогда и плохая мысль была. Попробуйте, попробуйте. Вроде бы классно, но еще нужно закрыть, чтобы было легче. вообще чикос. Давай. Не хочет закрываться. Вот загась-то кешки. Закройте это все, давай, давай, давай. Не хочет открываться. У давай. Ну, ладно такая какая корявая мушка. ладно а чем нам дело а что если я так уберу срок действия приглашения не приглашают никто приглашает я не понимаю играть сейчас делать ддра нет а что если тогда обычной штукой Ну в общем, ладно, так что рискнем. А это хай будет потом к следующему ролику на канале Рис его там будет уже э, события с удвоением пошли. вроде я починил. Сюда то круто будем так и столько ролик записывать. Без монтажа, нож поделать. без монтаж, что это еще меньше времени сайт содельные ролики еще. Меньше находить, но ну, будет прочность. Но это прочность потом. Сначала ролики обычные. Потом, когда у вас будет тысяча не-не, 10 тысяч роликов, то уже можно монтаж, ну кому-то хоть кому сказать. Я монтаж, чувак, и заплачу. Так и дело в том, что они сильные, я не знал. Чувак, ну войдем это а упал, блин. Как... Мне просто обманули. Ладно. Отстань чел, у меня мышка словно чел, блин, ненормальный. Ладно. Он просто ко мне ещ как рак. Иди сюда, рак, челчик, я поймете. А здесь точно проблема, ненормальная блин, инвалиды изнасилуют. Зайди сюда, инвалиды, а здесь да. нападу первое. Страшно стало, давай нападаем. Кто Куда блин, твои же магнито чёрт, чёрт мышка сломана. Да так чёрт, это все Держи, держи тест. снова здесь, но дело в том, что мышка буду какой-то как-то э а буквы нажимать буду ладно господи давай тащи как-нибудь пробьет значит так вот э, значит спросил окей будем тогда клятву клавиту робить поделать клаттер буду играть когда кого-то бьют тогда я регенерируюсь окей эх ё-моё мышка не работает дело конечно же дрянь а, что делать да им повезло богаты в семье что поделать этот холд да я обещаю что побеждать его буду Обещаю, так обещаешь поделать Вот я подписался свечкам под новый персонаж тебе в руки. Браво не визу. аккаунт. Знаете что хочу вам показать? Там просто 0% клей. Но дело в том, что у меня лего не вообще. А там 0% клей. Ч покажу кое-что. Как там узнать? А. Ну это лишь бы обман нетарный вот. боец 007 ну это обман друзья почему так потому что вот у меня даже ни одной лик не выпало это логично что блин два держи магнитол на диадрянь раньше была прикольно Да, нет, что-то а, ну, Наверное. Ну, Аж ты ж поделать? Давай. Давай закрепить. поискать И вариант. Что делать, если мышка не работает, на этом сломашь что-то. Не, она просто корочется. Так, это да, ты здесь. А. Так, а ты здесь сюда вот. Очень делают что мышка... Я не верю. Старую мышку принести, потому что она сломана? сломана, там есть еще сломана. -яй -яй. Очень делать отлично. Ролик не включается. <с> Нет выхода. Так просто... Медленно мышка тогда... Что поделать? -то Риск, еще, ну, мало бы. Сыграли. Ага, давайте покурать играть. У меня сейчас мышка с ума. Не као, так как у меня нет. А хотел чтобы мышка вернулась как обычным игрокам М -м -м -м. А как же я хотел бы что ко мне сюда, русский враг все ну там поку ну, очень чуваки в этом смотрите ролик и скажу чем дело а я так скажу мышка сломана. поэтому вы у нас молокососы поняли называется на нас тоже сам сам молокосос. да да что ж такое так да, вы молокососы не Попробуем старую мышку. Где мышка? Тоже нет. Всем удачи, пока. Грустная песня для вас.